На самом деле не имеет абсолютно никакого значения шум вокруг. Мы вот сейчас я нахожусь в месте, где достаточно шумно поет мула, и вот мне хочется с вами поделиться, что часто мы находимся дома, когда есть приятный шум или неприятный шум. На самом деле глобальной разницы не имеет. Гораздо более важно. Это настроиться на тишину, когда вы делаете э, то, что запланировали сделать. Я очень часто вижу людей, которые делают телефонные звонки, когда вокруг колоссальный шум, и у них прекрасно все получается. Обратите внимание, люди настраиваются на тишину и делают то, что им нужно. Люди иногда настраиваются на тишину и засыпают. Да, иногда шум крайне мешает работать, сосредоточиться и так далее. И люди могут себе купить тишину. Но не всегда это получается, не всегда мы на этом уровне. Сейчас я хотел бы поговорить с вами о том, как правильно настроить свою эффективность в бизнесе, который называется сетевой маркетинг. Мы в этом бизнесе должны настроиться на то, что люди, которые нас окружают, делятся на две категории. Первая категория, она самая большая, это те, кому это не надо. И вторая категория более маленькой это те кому это надо и нам нужно сфокусироваться найти тех кому это нужно кому нужен наш бизнес кому интересно попробовать продукт кому интересно поработать с этим и на моем канале вы можете увидеть то как профессионально стать сетевиком я поздравляю с новым годом тех кто подписан уже на моем канале. Я желаю стать экспертами тех, кто сейчас на пути к тому, чтобы стать им в этом деле. Вот. Я благодарю вас за то, что были со мной все эти годы. В следующих моих роликах я поговорю вам о том, что касается телефонных звонков, что касается переписки, что касается рекрутинга, что касается деталей рекрутинга, что касается работы в социальных сетях, личного бренда. А настройки переговоров с конкурентами, как взаимодействовать с параллельными ветками. Мы поговорим об очень многих вещах, которые сделают вас профессионалом. Я еще раз благодарю за то, что были со мной. С Новым годом! С 2023 годом!